Всегда бывает так, что хочется отпускать руки, сказать А может не получится. Но сейчас вы получите реально 100% работающую методику. Итак, вы готовы? Вам нужно всегда представлять и рисовать ту картину, какой получится ваша жизнь после достижения своей цели. Вы должны визуализировать ту жизнь, к которой стремитесь. Есть только одна нереальная мотивация, которая останется с вами до конца вашего пути. Это ваша цель. Но для этого ваша цель должна быть большой, но не за гранью вашего представления. К примеру, один человек может сказать, что станет долларовым миллионером, и второй может также сказать, но первый верит, прям убежден, что он обрежен на успех, а второй не верит и не может представлять эту картину. Вот и все. Если вы хотите достичь цели, то работайте так, будто вы уже достигли своей цели, будто вы просто обречены на успех. Смотрите, ваша дорога всегда будет в тумане. Вы не сможете увидеть дальше 5 метров от себя, и вы не знаете, что ждет вас на вашем пути. Возможно, впереди вас окажутся колючки или же высокая непреодолимая стена. Но если вы знаете, куда направляетесь, то вы обязательно туда доберетесь. Все очень просто. Представьте, что вы пришли в кинотеатр и купили билет. Чтобы не ждать своего сеанса, вы вошли в зал и решили посмотреть 10-минутную концовку того фильма, которого собирались посмотреть. Вы увидели, что фильм закончился счастливым концом, и когда уже начинается ваш сеанс, вы смотрите, как главному герою трудно, как он борется с препятствиями, но вас это уже не так затрагивает, так как вы знаете концовку. Так примените это к жизни, Все так просто, вы должны действовать так, будто happy end уже близок. Но к сожалению, часто получается так, что нас окружают негативные ситуации, обстоятельства, различного рода препятствия и хочется просто отпускать руки. Не отпускайте и не бросайте свою цель на полпути. Не изменяйте свои мечтей, действуйте так, будто вы обречены на успех. Не слушайте никого, кто говорит вам, что вы чего-то не сможете. Вы способны на все, что за гранью вашего представления. Не тратите свою энергию зря. Перестаньте мыслить негативно и общаться с негативными людьми, кто отпускает вас вниз, кто внушает вам низкую самооценку. Говорите так, будто вы уже стали успешным, будто вы уже достигли своей цели. Не стесняйтесь ставить высокие цели и не достигать их. Бойтесь ставить низкие цели. Никто не будет жить вашей жизнью, только вы сами будете проживать ее до конца своих дней. Если у вашей цели нет проблем и препятствий, то это уже не цель каждой цели обязательно будут препятствия, но главное то, что вы предпримете. Вы будете сворачиваться или же будете биться лбом об стену, решаться вам. Смотрите, кто-то может сказать, что у него был такой опыт, и это не сработает с вами. Но его опыт, это его опыт. То, что не сработало с этим человеком, может сработать с вами. И наоборот, то, что сработало с ним, может не сработать с вами. Вы никогда не узнаете, на что вы способны, пока не попробуете. Мечтайте о космосе и получите максимум. Итог. Действуйте и говорите так, будто ваша цель уже достигнута. И вы обязательно добьетесь тех высот, о которых мечтали. Всем желаю успеха и не сдавайтесь на полпути. Всем пока.